Народ, всем привет, добро пожаловать на данный стрим, может так, ну, точнее, данный, данный видос э -э, В этом видео мы будем прокачивать оперативников Это будет тестовые сборки Что значит тестовая сборка? Значит, это первоначальный взгляд на данного оперативника Как бы я хотел его прокачать Что я считаю в дан на данный момент в приоритете Естественно, это будет делать без навыков, возьмем только прокачку Приветствуется ваше мнение, э Чтобы вы поменяли, в чем я был прав, в чем не прав Вместе придумаем новый офигенный какой-нибудь билд но давайте начнем с оперативника. Еще раз, спина это тестовые первые варианты. Так, но ну тут плюс-минус просто, что у нас тут есть. Выносливость или 20 брони. Ну, я считаю, важнее будет применить здесь 20 брони. Так, на некоторых оперативников я себе уже пос посмотрел, плюс-минус накинул, но это буквально пара-тройка оперативников. Так, давайте следующее возьмем Волка. Так, все проверим, да, вроде все нормально у меня идет. Поехали. Следующий оперативник. Волк. У нас навык открывается. Тренировка дыхания. Скорость восстановления очков выносливости. Ну, неплохо. Так, соответственно, первым гнём выносливость. Дальше у нас увеличение времени действия способности либо выносливости. Но ну, я думаю... Вален. Вот вопрос, да? Вот выносливость или способность? Давайте возьмем плюс полтос будет уже нормально. Влечение базового запаса брони. Естественно, это все берем. Запас резервов Запас резервов, либо время восстановления. Но тут, я думаю, возьмем, наверное, все-таки время восстановления. Думаю, 12 резервов нам хватит. Ну, естественно, возьмем вот так вот. Так, увеличение дальности применения спецсредств. Однозначно, однозначно. Быстрее полцем, это хорошо. Увеличение времени действия способности, либо восстановление. Я думаю, скорее всего, будем, будем брать на восстановление, чтобы было чаще, чаще. Дальше, запас это сюда. Однозначно, я считаю, берем не выносливость, а... урон. Так, уменьшение отрицательного эффекта. Ну вот тут, конечно, большой вопрос, но... Давайте оставим напоследок. Сейчас здесь посмотрим, что еще у нас есть. Увеличение базы, здоровья. или, соответственно, выносливость. Вот тут, конечно, да, можно соточку выиграть, но здоровье тут будет поважнее. Радиус, э, радиус поражения 1 метр у подствола, да, соответственно, либо увеличение урона от, от спецсредств. Но я думаю, скорее всего, возьмем, возьмем на урон. Вот здесь, вот здесь вот у меня вышел небольшой сейчас затык, да. Все-таки плюс 2 резерва возьмем, либо уменьшение отрицательное, либо замедление. Но давайте попробуем сделать вот такую тестовый билд. Я предлагаю поиграть вот так. Уменьшение, сколько у нас там было? 35, будет, будет и R25 замедление. Намного много ли, или на мало, это посмотрим, но все-таки чуть резвее мы будем. Предлагаю применить, что самое радует, что меня радует. Всегда можно немного откатить назад. Так, давайте посмотрим на Перуна Наш Перун а, Да ладно, я его как-то уже Я, походу, его уже прокачал, да? А, я, по-моему, вчера, кажется, уже протестил Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь Блин, да Прошелся уже, прошелся по оперативнику Так, что мы выбрали тут? Это вчера был вообще на панике Ладно, запас здоровья либо выносливость Мы взяли здоровье Так, стоимость применения 20 Стоп. Хотя, блин, скорее всего я взял бы Наверное сейчас не Взял бы, наверное, увеличение базового запаса Чем стоимость применения Да, да, да Скорее всего я сейчас, сейчас взял бы вот это Способность либо жизни, конечно, жизни ну, так, черт говорю, я предлагаю взять вот этот. Вот так вот, да? блин, потратим. Ну, ладно. Увеличение базового запаса. Увеличение базового запаса. Слабо хоть хоть какие-то -за, за еженедельки дают. Так, восставление здоровья при выведении противника из строя, попадание в гол во время действия способности, либо... Ну, я бы, наверное, я бы взял вот так вот. Это больше ПВЕшное, наверное. Так, увеличение скорости перезарядки любого оружия после уничтожения оперативника, либо выносливость. Блин, да вот так вот. Блин, целых три уже тратим. Блин, а вчера мне бил, почему-то почему решил вот так вот по-быстрому сделать. Так, дальше. увеличение дополнительного урона, наносимого основным оружием, время действия способности. Или уменьшение отдачи основного оружия, время действия способности. Ну, я поставил себе на отдачу. Тут, конечно, спорный момент. Урон под способность, либо уменьшение отдачи. Я попробую на отдачу. Хотя, билка, конечно, приятнее, если так. Но попробуем сделать так. Увеличение базового запаса резервов. Или максимальный запас. Так, ну тут-то понятно. А, ну у нас уже есть. Если мы возьмем вот так вот. У нас уже есть, в принципе, плюс 2. Давайте возьмем «да», доведем до такого значения «применить». Блин, 12. Посмотрим, какие ошибки я еще вчера совершил. Ну, по крайней мере, ошибку для себя. Напоминаю, вы можете предложить свои варианты, даже будет очень интересно посмотреть. Естественно, это все можно корректировать э, за счет того, что у нас есть навыки. Но навыки мы пока не трогаем. Мы сейчас как раз прокачаем всех оперативников. И по следующим видос мы начнем уже смотреть, какие навыки на кооперативника стать. Пока занимается чисто прокачкой. Так, соответственно, тут все просто. Все просто. Броня либо жизни, выбираю в первую очередь жизнь. Эффект отравления отлично. Уменьшение действия эффекта способности. Либо уменьшение затрат на применение рывка я, наверное, уменьшение, затраты рывка возьму. Под способностью мне, принципе, плюс-минус должно хватить временем. Так, увеличение запас выносливости либо здоровья. Но ну, вот у нас постоянно заставляют выбирать здоровье. Я лично за здоровье. Пока что перейдите на данного оперативника. Ну, в принципе, наверное, по большей части. Типа мы больше бегаем, но типа чуть-чуть слабее. Тут, конечно, интересный выбор между этим живучесть, либо мобильность, но мы пока, пока мы придерживаемся живучести. Время восстановления. Тут всегда, вот, с одной стороны, хочется, конечно, больше резервов, но с другой стороны, восстановление. Правотечение, понятно. Вот это здесь увеличивается мина. Я лично здесь буду все-таки выбирать спецсредства. Ой, не спецсредства, не буду говорить, точнее, не мину, а все-таки увеличение запаса резерва. Два резерва, я считаю, более важнее, чем поставить мину, которая может все-таки не сработать в какой-то момент. Так, поставили выносливость при ликвидации противника, для по действиям эффекта. Так, увеличение времени действия способности увеличение количества сжигаемой противнику выносливости и повышение кучности, то есть вы время действия способности. У... Ну, я думаю, вот так вот все-таки. Уменьшение разброса гораздо важнее будет. Увеличение времени действия. Или увеличение базовой скорости передвижения. Ну, базовая скорость с пистолетом, ну, плюс... Давайте посмотрим, что у нас там. Ну, да нет, все-таки возьмем увеличение времени действия способности плюс 3 секунды. В принципе, вот мы немножко и прокачались. 8 плюс 3. Так, увеличение урона от кровотечения кладу спецсредством. Окей. И последнее. восстановление выносливости при ликвидации противника, находящегося под действием эффекта, либо плюс 10 очков жизни. Конечно, плюс 10 очков жизни. Это мой билд на Ворона. Жду ваших комментариев, что выбрали вы. Так, следующий. Лут. Ну, плота мы вчера прокачали. Давайте посмотрим, правильно ли мы сделали. Это все было ночью. Так. Ускоренное восстановление способностей. Нет, то все-таки, наверное, на запас. Так, ускоренное восстановление способности, либо уменьшение стоимости применения способности. Наверное, на восстановление. Кровотечение, либо все-таки выносливость. М -м, выносливость в данном случае мы будем очень мобильным. У нас, судя по итогу, получается 750. Так, увеличение восстановления. А, увеличение восстанавливаемой выносливости оперативника за уничтожение цели, атаковавшей мишени от способности. Либо увеличение времени действия эффекта способности. Наверное, так все-таки оставим. Хотя. Блин, ну с другой стороны хотя можно поставить вот так вот. Ну, ладно, тут мы еще подумаем, но скорее больше склоняюсь сейчас к, <coughs> к последнему. Так. Блин, вот тут, тут, тут тоже можно подумать, взять все-таки грену, либо плюс два расходника. Ну пока ставим так. Вот, тут тоже интересный момент. Противники в радиусе 5 метров от мишени получают эффект метка. Это прям пушечно вообще. Это прям... Это что-то интересное. Либо при уничтожении противника мишени способности оперативник получает увеличение скорости передвижения плюс процентов хрень полная, как по мне, однозначно выбираем здесь. Следующее. Любой союзник, уничтоживший цель, которая атаковал мишени способности, восстанавливает выносливость. Увеличение длительности активной мишени. Ну, тут, блин, скорее, наверное, вот последнее... Скорее вот это надо было выбирать Все таки союзник который уничтожает Восстанавливает себя способность но нахрен оно по факту надо Так и последнее Ускорение восстановления способности Минус 15 секунд Либо 125 очков выносливости Конечно 125 очков выносливости Блин мы будем более динамичными Кукла не настолько важна мне кажется Как наша динамика А мы блин, 750 выносливости Мы плюс минус нормальные Ой, Престиж ай ай отставить так, Пока с престижем это такая Лабуда, лабуда. Такая она еще не сильно привлекательна, но надеюсь, что-то интересное сделают. Без зарабатывание монет. Плюс там 3 монеты, за... плюс а, 2 монеты забой, бой. Например. Вот это я понимаю престиж, да? Так, поехали дальше. Кошмар. Кхм, мол, кошмар, а тут сразу моментальный большой выбор. Первое, что мы выбираем. увеличение базового запаса здоровья, либо 25 выносливости. Здоровье. Затраты аналога отлично. Увеличение максимального запаса выносливости плюс 25, либо пока здоровья. Не восприимчиваясь к при стрельбе, время действия способности. Отлично. Так, увеличение урона спецсредством, либо увеличение радиуса поражения. Я думаю, наверное, возьмем радиус. Увеличение времени действия способности плюс 2 секунды, уменьшение стоимости применения. Время действия. Увеличение боекомплекта, либо расходники. Я за расходники, в данном случае. Все-таки здесь я больше за расходник. Увеличение урона спецсредства, либо увеличение радиуса. Здесь пока давайте поиграем от радиуса. Так, время действия способности, попадание по... Противник увеличивает получаемый им урон от газа на 25 а, <с> это, это да, это, это приятненько Ну, игра чисто от газа Я, вот, блин, я, может быть, все-таки, наверное Клоняюсь почему-то на кошмар Именно по Запасу блин, Ладно, давайте пока здесь оставим Увеличение урона от спецсредства плюс 3. Вот это уже интересно. Или при стрельбе оперативник получает эффект невидимость Баляха, муха. Ну это уже... Вот это... Я не знаю, насколько это будет действенно. Но при перестрелке мы если пропадаем... Ну есть возможность, да, что нас могут не заметить. Это, это неплохо. Это, конечно, все ситуативно. Здесь, конечно, более стабильно, да, урон и урон. Но здесь это такая ситуативная штука, которую может иногда зарешать. 120... 125, либо уменьшение затрат. Более, я все-таки, наверное, возьму на 125. Уменьшение затрат. Нет, все-таки, наверное... Хотя, блин, 11, 2, это... Ладно, давайте пока возьмем базовый запас. При условии, что мы себе накидали сюда. Нормально, мне кажется, сойдет. И последнее, самое сложное, на, про... на противника в радиусе поражения спецсредства накладывается эффект замедления. Либо увеличение радиуса поражения, конечно, замедление. И последний у нас остался выбор здесь, да, у нас сколько... В боекомплекте 3. Ну, 3, да, это маловато. Давайте все-таки, наверное, сделаем 4. Отыграем вот так вот. Это мой тестовый билд на кошмара. Что предлагаете выбрать вы? Пишите, соответственно, в комментариях. Рейн, Рейн, Рейн. На Рейна я, по-моему, себе... Себе писал. Да, да, да. На по-моему, я себе делал билд. Да, на нарены я себе сделал. Плюс-минус я себе помечал. Давайте посмотрим. Так. Э -э у нас... Посмотрим с моим нынешним, да, впечатлением от вчерашнего дня. увеличение Уменьшение стоимости применения способности. Или увеличение радиуса действия. Тут, естественно, я, вот, если выбирать, да, вот стоимость либо действие, либо радиус, конечно, здесь радиус. Понятно, что у нас тут восстановление. Кстати, запас выносливость союзник, который реанимировал оперативник 75, это приятненько. Надо почаще реанимировать. А если выбирать здоровье либо м -м, стамину, тут у нас скорее за здоровье. Это мы сюда выбираем. Так. Граната однозначно. Увеличение радиуса действия эффекта способности. Плюс 3 метра это прилично. Увеличение базовой скорости передвижения в сравнении с здоровьем, однозначно здоровье. Здесь мы скорее возьмем. Ну, блин, 12 я считаю нормально. Возьмем гранату, увеличение максимального запаса выносливости, либо э, увеличение радиуса действия эффекта способности. Ну, с одной стороны, можно, конечно, сделать, что у нас э, способность будет еще плюс 10 метров, это 30 метров, да, но с другой стороны, наверное, останемся мы вот здесь. Далее, электромагнитный импульс накладывает капкан на всех противников в радиусе поражения, либо на цель попавшей под действие способности накладывается эффект метка. Ну, если так разобраться, метка что? Ну, метка и метка. Да, мы плюс-минус. Нет, херня. Можно, конечно, использовать ее для засвета, но как по мне, капкан более такая интересная штука. Хотя здесь спорно. Хотя здесь спорно. Здесь, конечно, можно отыграть и на, на засвет. Уж подошел, проюзал кто-то засветился. Мы уже спокойненько можем узнать, есть там кто-то или нету. Чисто а-ля такое. Трилог. но я, наверное, больше про капкан. Чтобы дезориентировать противника. Вот увеличение скорости от использования способности, либо если выбирать скорострельность оперативника увеличится на короткое время. Если хотя бы кто-то один попал, однозначно здесь заюзывали способность, вышли и запушили. Так, увеличение радиуса, ускорение восстановления. Либо увеличение урона без Спецсредства Кто-то, наверное, возьмет По большей части, наверное, урон Спецсредства, я лично возьму Здесь уже на восстановление Чтобы э, минус 8 секунд Это уже 32 Моя личная сборка на рейна Выглядит пока вот в таком формате Можно Вот тут спорно, вот тут у меня спорно Но я думаю 75 очков выносливости Это ну прилично, прилично Мы не хотим быть плюс-минус медленным я предлагаю оставить в таком варианте, пишите в ваши комментарии, что вы думаете по поводу рейнам. А вообще пишите про всех оперативников, ну, по крайней мере, про штурмовиков. Так, поехали дальше. Дальше у нас корсар. Отмена. ⁇ -мо ⁇ чуть в бой не ушел. Поехали. Выносливость. Плюс 5. Так реагирует на меня с задержкой, это очень приятно а попадание по противнику по действительной способности накладывает эффект замедления либо вражеские цели выведены из строя во время действия способности лишается возможности передвижения во время тяжелого ранения вот это нормальный выбор конечно эффект замедления это важнее чем лишать способности ползать тоже приятная фишка, но здесь мне кажется даже не стоит обсуждать верхнее Уничтожение стоимости применения способности или ускорение восстановления. 26 секунд. Мне кажется, стоимость минус 10. Ну, нет. Мне кажется, время восстановления. Вот здесь, мне кажется, время восстановления. Сейчас мы еще посмотрим по дальнейшей прокачке. Но, блин, тут ну, 3 секунды это как бы немного. Но и стоимость применения 10 тоже как бы не шибко. Увеличение максимального запаса выносливости оперативника плюс 100 или 10 очков в жизни. К сожалению, скорее за жизнь. Выживаемость это такая важная штука. Хотя здесь у нас всего 10 расходников. Это печалит. Боекомплект плюс 1. Но здесь я скорее лишусь боекомплекта, но получу плюс 2 расходника. Предварительно. Так... Не восстанавливают здоровье и теряют возможность получать эффект щит на 10 секунд. Да, ну это, тут даже выбора нету. увеличение времени действия способности 3 секунды, либо ускорение восстановления способности. Тут, наверное, я выберу восстановление. Будем использовать чаще, но длительность 7 секунд, я считаю, что использовал, вышел, добил. Мне кажется, ну, мне кажется, здесь нормально. Хотя, если мы используем замедление... Блин, вот тут очередной выбор, так, длительность 3 секунды или восстановление 5. Да нет, давайте на длительность, будем все-таки выходить, бум будем делать так. Тут однозначно бойкомплект, но тут надо в совести иметь два, это мало. Хотя с другой стороны и бегать по расходникам, меньше, меньше мин больше, ну блин, мины такие ситуативные, нет, оставим. А, нормально. Два резервна, либо плюс один магазин. Я, наверное, на магазин. Хотя, казалось бы, казалось бы. Тут, конечно, можно поиграться, да. Здесь можно взять базовый запас. Отлишиться одной мины за счет резерва, но здесь взять уже блин. Ладно, пока-пока останемся вот так вот. Сейчас напоминаю, это все тестовые билды. Первое впечатление, как бы я сделал. Величение времени действия способности плюс 3. Величение времени действия эффекта способности. Я бы, наверное, сделал вот так вот. Больше на негатив. Величение урона спецсредства плюс 40, либо влечение радиуса поражения. 4 метра, 5 метров. Да нет, 180 я считаю так, плюс-минус норм. Я бы, я бы, наверное, поигрался пока с радиусом. А да никакой хер, пойдем на урон. И последнее. Ликвидация противника с помощью спецсредства накладывает на оперативника ускорение передвижения на 10% на 8 секунд. Либо ликвидация противника с помощью спецсредств накладывает на оперативник сопротивление от пуль. Однозначно возьмем сопротивление от пуль. Ой, слушайте, ну вот здесь здесь гораздо более, больше спорных моментов для меня, чем на предыдущих оперативников. Радиус или урон. Здесь давайте поиграемся от урона. Базовый запрос везде. Блин, ну давайте пока так. С Корсаром, если честно говоря, вот сейчас Очень мне сложно было какие-то моменты выбрать По крайней мере для меня Я пока решил отыграть именно так Поехали, выбираем стерлинга А, стерлинга мы вчера, походу, прокачали, да? Пока, тести пока тестили А, я же специально быстренько вычагивал тяга к жизни И не сильно заморачивался Ну, давайте посмотрим Так Здесь у нас что? Уменьшение затрат на применение рывка. Ну да, согласен. Кстати. затраты на рывок 6. Ну, тут, да, расходников можно. На расходниках можно сэкономить. Так, тут у нас есть выносливость 25. Либо увеличение запаса здоровья, с которым оперативник возвращается в бой. Однозначно. ускорение восстановления способности минус 5 секунд. Либо Боекомплект, да нет, все-таки, а нет, значит, либо у нас выносливость, все-таки мы прошлись по негатив, так, увеличение времени, за которое противник может добраться до укрытия, если он выведен из строя, либо увеличение времени действия способности Ну здесь бы я, наверное, вот так все-таки выбрал Боекомплект, так, увеличение базового запаса брони, броня, либо боекомплект, броня невосприимчивость так, ну это вот ладно, это без выбора. Ускорение восстановления способности 10 секунд, либо увеличение скорости при перемещении в состоянии тяжелого ранения. Нет, все-таки я за ускорение. Увеличение урона спецсредства плюс 30, либо на оперативника распоряжения спецсредства накладывается эффект увечья и замедления. Я все-таки на урон, раз и навсегда. Расходникам еще взяли одно себе спецсредство. Этого у нас... Где у нас? Два будет. Расходников однозначно хватает. Мне кажется, это тот оперативник, который, которому не стоит. С учетом расхода 6. Хотя мы и лишились. По большей части выбора у нас был. Да? Мы стаминку потеряли за счет того, что мы прокачались. Ну ладно. Поехали дальше. Предпоследнее. Уменьшение урона от взрыва во время действия способности... Уменьшается на 20 точнее радиуса поражения кстати а вот здесь можно было все-таки наверное взять себе выносливость Ну применяя способность у... нас могут не подорвать Ну вот это конечно приятная плюшка ситуативная но вот это конечно будет по Ну ладно пока а, -а, -а, -а. Ну, плюс-минус, я считаю, мы нормально выбрали. Единственное, вот здесь переиграем. Но вот тут у меня вызывает сомнение все-таки докачать до 600 себе, чтобы было 600. Либо уменьшение от взрывов во время действия способности. Давайте пока оставим в таком варианте. Но здесь, естественно, я бы сейчас подумал. Но, блин, у меня смещает что 6 и количество расходников, ну, прям, прям норм. Такой мне выбор на стерлинга. Естественно вы можете со мной в корне не согласиться Это будет замечательно В споре рождается истина Поехали, авангард Так, выбор Увеличение запаса прочности щита Или увеличение Выносливости Ну давайте пока пройдемся по щиту А, ну слушайте Плюс, плюс 5 очков здоровья щит Ну, щит сбивается быстро Нет, давайте наверное вот так вот оставим Базовый запас брони. Вот это увеличение урона отражаемой способностью плюс 3%. Либо увеличение времени действия способности. Плюс 3 пускай будет. Ускорение восстановления способности 5 секунд. Или уменьшение затрат. Нет, уменьшение затрат. Плюс 3. Либо увеличение запаса прочности щита. отражаемый урон 3, а так у нас будет точнее, вот так вот у нас будет плюс 6, да? запас прочности щита блин не знаю, как вы думаете вы или не думаете но, наверное, все-таки прочность щита хотя можно чисто отыгрывать именно от отражаемого урона а давайте от отражаемого урона поиграем. Это будет интересно посмотреть. Так, мечтание стоимости применения способности. Нет, мы возьмем вот так вот. Плюс два расходника. Лечение времени действия способности. Ладно, секунда. Так, расходник либо Байкомплект, Ну, наверное, все-таки... Нет, вот так вот мы отыграем. Все-таки, наверное, плюс 4 расходника, мне кажется, здесь будет поважнее. Нам, нам нужна динамика, нам нужна скорость. Увеличение времени действия щита способности пускай будут. Тут по конечностям. Конечно, мы еще тут чуть-чуть просаживаемся, но... Бейк комплекта плюс один. Нет, и вот так вот мы себя сделаем. И последнее. Увеличение времени действия спецсредства плюс одна секунда. Увеличение урона спецсредства плюс три секунды. Или величение радиуса. Ну, тут, наверное, плюс 3. М -м -м -м. Хорошо принять. Вот здесь у меня затык. Если взять полтос, ну, то это прям норм. Прям норм. По динамике не будем страдать. Ну, я по мере, ладно. По крайней мере, первоначально, как все-таки это тестовый билд, да, поэтому выбираем, выбираем вот так вот. Поехали. Афелка. Блин, ну, на фелке я редко играл, но тем не менее. Давайте. Так. Увеличение максимального запаса выносливости. Либо... Ну, тут давайте по здоровью пройдемся. Уменьшение входящего рон горения. Так, магазин. Понятно. Так, уменьшение стоимость применения способности. Да нет, все-таки я... Я предпочитаю пока, наверное, на здоровье уходить. Ну, конечно, восстановление, восстановление способности это, конечно, неплохо, но блин, все-таки базовый запас здоровья, мне кажется, немаловажен. А тут ты больше рискуешь собой, но зато чаще можешь южить способность. способность. Черт, я вот на фолке мало играл, но включение стоимости активации особой черты 30 Нет, оставим вот так вот. Расходник. Время действия способности. Время действия способности. Увеличение максимального запаса выносливости оперативника, либо броня. Вот тоже, то да, тут меньше получаешь урона, больше. Ну, типа, не получаешь, ну, получаешь больше урона, но дольше бегаешь, либо запас. запас. Сочетание, сприимчивость к эффекту оглушения время действия способности. Вот тут интересно, скорее возьмем последнее. Тут можно кого-нибудь кого кого-нибудь поджечь, туда же забежать под способности и вообще прям просто размотать. Или просто поджечь, пробежать и выбежать под эффектом горения. Это да. Это интересно. Увеличение времени действия способности. Увеличение длительности либо уменьшение урона. Увеличение длительности, наверное. Побуем спорно. Спорно, спорно. Еще я не специалист по Афэли, к сожалению. Тут могу очень сильно и глубоко ошибаться. Здесь очень очень спорный билд. Надо чаще, почаще поиграть на айферке, чтобы полноценно разобрать. Здесь можете меня смело захетить. Тут даже я засомневался. Смысл применения, ну такое себе, по крайней мере, на этом оперативнике. Увеличение светоления урона от способности. Да, не, базового возьмем. Мины полезная штука. Ладно, здесь еще подумаем. А, тут выносливость. Однозначно, здесь возьмем выносливость, наверное. Ладно, посмотрим. Так, увеличение радиуса поражения полтора метра, увеличение радиуса действия эффекта способности. Увеличение базового, зап... Так. Ну, радиус действия метр, это, конечно, да, но радиус поражения поважнее будет. 10 очков или 50 выносливости однозначно. Прыгивание есть. Уменьшение стоимости применения способности 10, или увеличение радиуса 10 эффекта способности. Наверное, вот так возьмем. Ускорение восстановления способности есть. Так, особая черта. Кратковременное увеличение скорости передвижения пер... а, после перепрыгивания. Понятно? Так, уменьшение задержки детонации мины спецсредства. Или увеличение урона спецсредства. Ну, я не видел, чтобы очень часто убегали. А, ну это, кстати, от тех, кто у кого есть снижение, у кого есть задержка теперь при передвижении, например, да, у что? Так. Я, наверное, все-таки за урон. Не так много оперативников могут проскочить. Ну, это, это более вероятно, конечно, что мы подорвем, но я, наверное, все-таки, наверное, за урон. Я все-таки считаю, что, наверное, по урону можно пройти. Так, увеличение радиуса поражения полтора метра, боекомплект, или увеличение бронепробиваемости. Но тут, наверное, все-таки за боекомплект. Так, 12, 8. Ну, давайте на выносливость возьмем. Я предлагаю сыграть вот так вот. Хочется, конечно, поэкспериментировать с оперативниками в виде, какой-нибудь прям интересные сборки. Пока попробуем пройтись по стандарту, а там уже будем немножко себя корректировать после тестов. Так, уменьшение длительности негативный эффект метка 2 секунды. Или увеличение времени действия эффекта способности. Ну, будет либо меня будет видеть меньше, либо я их буду видеть больше. Наверное, я их... Хотя, другое что, ты применил, ты уже плюс-минус понимаешь, где они бегают. А так они будут меньше знать, где бегаешь ты. Я, наверное, возьму все-таки вот это. Чтобы они знали, где я меньше нахожусь. Я так-то разбежку мы уже определили. Наверное, сделаем так. Так, увеличение базового запаса. Увеличение стоимости применения способности. Наверное, вот так вот возьмем. Уменьшение стоимости. Нет, возьмем вот так вот. боекомплект, да, наверное? Да, возьмем, наверное, боекомплект. Уже два взяли. Так, ускорение восстановления способности. 8 секунд 55-40 с копейкой. Наверное, все-таки на выносливость. Уничижение цели. Наверное, спасло на выносливости. Но либо с ликвидацией цели, хоть качество действием способ увеличивает скорострельность на 20%, на 8 секунд. Наверное, вы сделаем вот так: вот. все-таки, если мы уничтожили, мы получаем плюс 20 скорострельности. И так можно, выходя на несколько оперативников, да, там противник. Под способность одного забрил, и плюс 20% скорострельности я прыгает, и ты еще успеваешь кого-то одобрить. Это нормально. А, здоровье, здоровье. Уменьшение разброса спецсредства Либо увеличение бронепробиваемости Но я не вижу проблем больших с разбросом Наверное Давайте возьмем бронепробиваемость Еще плюс 20 Это мой билд на мустанга Ваши, соответственно, варианты в комментариях Естественно, очень ждем Ой, лазучка, лазучка я люблю Вот тут прям, вот тут прям не хочется подбосраться Слобилды, которые я себе сейчас сделаю, Запас выносливости, либо, ну, понятно, здоровье. Здоровье, либо затраты на рывок. Ух, 14, 14. А-а-а Давайте пока возьмем здоровье. Пока возьмем, предварительно возьмем здоровье. Тут уже, тут уже не получится, как я обычно бегаю, на бесконечном количестве стимуляторов. Так, ну можно поиграться там в навыках. В навыках можно себе это компенсировать. Я Не забываю, что мы еще не ставили навыки. Мы сейчас просто выкачиваем всех оперативников и там уже потом пойдем. Мы не ищем легких путей. За счет навыка можно себя компенсировать это все, естественно, естественно, поэтому... кстати, Да, немножко не стоит забывать, что я при выборе забываю, что у нас есть теперь навыки, у нас, ну, у нас же есть навыки наверное, на снижение на все это, поэтому... Можно делать более опасные сборки. Ладно, давайте пока посмотрим. Увеличение радиуса поражения. Да нет, мы тут, наверное, по расходнику пойдем. А увеличение радиуса действия домой завесы, создаваем в результате активации способности, или увеличение длительности действия домой завесы, создаваемой в, в результате активации. Ну, такое себе, если честно. Дымовая завеса как таковая нам не особо нужна. Радиус, да нет, все таки давайте, на длительность. Тут возьмём боекомплектный, смотря... Будем компенсировать навыками все это себе. Увеличение времени действия способности и уменьшение стоимости применения. Увеличение д... времени действия, естественно. Скорее восстановление, либо увеличение времени действия способности. Это таки наверное, на действие. Она будет действовать у нас дольше, но применяться ее будем применять будем реже. Наверное, все-таки на действие возьмем. А, так, находясь в время действия способность маневр оперативник восстанавливает выносливость, увеличение урона спецсредства. Или ускорение перезарядки всех видов оружия время действия способности. Конечно, вот мы выбираем последнее. Мое личное мнение. Так, последнее будет, естественно, по-любому сложном. При применении способности оперативник снимает с себя все негативные эффекты. Увеличение максимального запаса выносливости оперативника. Ускорение восстановления способности 15 секунд. Уф, вот это да. Вот это да. Это же если мы выбираем вот так вот, у нас... Мы очень часто применяем Очень часто применяем Но максимальный запас Плюс 150 решает the... нашу проблему Аааа И вот это очень вкусная штука Очень вкусная штука Но наш расход стамины конечно Тут можно лишиться, конечно, одного спецсредства за счет двух расходников. Блин. А, вот это очень вкусная вещь. Ну, я все-таки, наверное, давайте на стамину. Посмотрим, если стамины будет больше, если будет стамины очень много, будет ее хватать, то, скорее всего, перепрыгнем на ускорение восстановления. Пока давайте оставим вынос за счет того, что у нас ну, очень маленький запас, большой расход. Давайте пока оставим так. Если будет если будет хватать, однозначно переключаемся на, на последнее. Чтобы по это тестовый, тестовый. Блин, ну в конце это, конечно, такой выбор. Так, ну старка тоже менее не особо. Так. Базовая скорость передвижения. Ну такое. Так, увеличение скорости передвижения при активной способности или уменьшение входящего урона при активной способности. Влияние, наверное, все-таки на скорость. А, увеличение базового запаса здоровья 10. Выносливость. Так, запас здоровья. Уменьшение стоимости применения способности до отставить. Ускорение восстановления способности. Увеличение боекомплекта плюс 1 или увеличение количества здоровья во время действия способности. Последнее возьмем. Увеличение времени действия способности плюс 2. Восстановление способности Так, стоять два раза чаще можно по факту Будет применять Либо, нет, давайте на длительность оставим так. Способность может быть завершена Досрочно Или уменьшение степени замедления Пиротейника при получении отменить, конечно, это шикарно, но, наверное, все-таки возьмем последнее. Так, увеличение времени действия способности. Э стамина. Или здоровье. Блин, тут выбор тоже, да? Стамина. Ну, тут со стамином нам все по попроще. Можно все-таки оставить, наверное. Есть применение? Базовая. А, ну, базовая, в принципе, нам нужна, да, наверное? Это нет, давайте базу, наверное, все-таки пока оставим вот в таком варианте. Длительность, наверное, возьмем. Нет, все-таки давайте с допа здоровья. Хотя это, это больше от игры, на, от игре от обилки, но возьмем стандартный себе. Вот так. Так ух. Надеюсь, вы вот меня за все время не сильно захейтите Ну ладненько, возьмем последнее. Настройка. Блин, броня базу запаса здоровья, либо увеличение запаса прочности робота. Ну, тут, тут, знаете, это, здесь билд идет на компаньона. Либо ты усиливаешь своего компаньона, либо ты усиливаешь себя. Я думаю, мы пройдемся немножко по себе. Увеличение максимального запаса выносливости. Увеличение радиуса поражения робота-компаньона. База... Блин, тут... Конечно, можно пройти чисто... Чисто играть от машинки. Как многие и делают. За это, за это я не люблю данный оперативник. Я на нем не играю. Так. Увеличение радиуса поражения робота-компаньона. Здоровье. Запас выносливости. Блин, ну, конечно, можно пройтись по машинке. Типа, я, я, я лохопед, играю чисто от машинки. И тогда машинка будет вообще зверь, да? Да, прям... Так, увеличение радиуса поражения, увеличение урона насим роботом-компаньоном, увеличение запаса прочности. Ну, пускай дольше живет. Увеличение скорости передвижения робота или увеличение точности, если вы робота. Ну, конечно, точность. Увеличение урона насим роботом-компаньоном плюс 2. Эффект слабость, а выносливость теряет. Конечно, замедляет цель. Увеличение скорости передвижения робота. Увеличение точности и стрельбы робота. Или 10 очков. Точность. А давайте вот прям... Билд чисто... Вот это сейчас мы собрали. Билд чисто на сумона. Да-да-да. да, да. Ну, это моя тестовая. Тестовая давайте попробуем так. Хотя все равно не буду им играть. Ну ладно. Протестим, посмотрим, что у нас получится Вот такие сборки у меня получились на э, штурмовиков Пишите в комментариях ваше мнение, в чем был я неправ, в чем был я прав э, Как вы решили пойти по более стабильному пути, где я в основном проложил Либо по какому-то рискованному пути Но еще раз говорю, сейчас это надо будет посмотреть еще все от навыков Соответственно мы сейчас поставили просто прокачку Потом прокачаем все навыки и посмотрим уже исходя из навыков, что мы можем сделать Думаю, такой вариант подходит для игры на дистанции. Так, ну что? В принципе, все. Блин, даже не знаю. С учетом навыков, конечно, можно будет какой-то какие-то способности, точнее, какую-нибудь прокачку выбрать немножко другую. Компенсировать себе, например, минус здесь и за счет этого выбирать более рисковые сборки. Ну, в общем, посмотрим, как оно у вас получится. Ну, а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений и на других обзорах э, прокачки оперативников.